Друзья, всем привет! Сейчас экстренная новость. Значит, Центробанк понижает процентную ставку. Эта история уже известна и во всех таблоидах она кричит о себе. Давайте посмотрим, что будет дальше в связи с этим решением. Смотрите, все очень Просто. очень и очень просто смотрите когда понижается ставка центрального банка по идее денежные средства начинают выдаваться под меньший процент при условии того что граждане страны по сути по сути не относительно статистики которую ведет непонятно каким образом наше правительство по сути получают все меньше и меньше в связи с инфляцией то закредитованность граждан будет увеличиваться а закредитованность граждан означает просто проблемы с тем, что скоро у вас начнут отнимать недвижимость, ваши м, автомобили, в общем, все ценные вещи, которые можно перепродать. За счет чего? За счет того, что, как мы рассуждали ранее, движение денежных средств у вас будет сокращаться за счет большой закредитованности. И активы не будут приносить вам денег, а у вас будут...